Ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес, как сказал. И ночь была, и был рассвет, И на рассвете Магдалина в гроб пришла. Но пустая домовина, в ней нет Христа, Лишь только пелены до да плат лежат, остывают. А над ними трепещет воздух, словно в дыме крыла струятся и сквозят. Сквозь слезы, не видя ничего, шептала люди. Неужели вы утаить его хотели, спрятать Бога моего? Верните, я прошу, верните. что змеями скользя Проникли в смертную обитель И утаить его хотите? Нет, Бога утаить нельзя А в гробнице все светлей И вдруг застыва торопела Увидела в тунике белой Небесный ангел перед ней Кого ты ищешь здесь, Мария? Среди мертвых Живого, среди живых ты ищешь мертвого? Того, кто умер, он воскрес. Мария взглянула назад. Неужто садовник перед ней? Верни мне, верни мне, Господа, скорей! Он сказал, Мария. Она вскричала Равунии. И вдруг, и вздрогнул Силамский сад, И воздух листьями целуя, послал, не преград, К звездам, взметенными ветвями, вглубь распрямленными корнями, Вдаль по земле, хорами птиц, а молвью чаровечьей через века и в тот час поднебесья грады шумные, и вести отозвались, «Христос воскрес!» А следом точно эхом весь юдольный мир иных столетий единым выдохом ответил, «Воскрес!» «Воистину воскрес!» «Христос воскрес!» «Христос воскрес!»